друзья всем здравствуйте сегодня я решила вас кое-чем порадовать и порадовать себя и вместе с вами провести небольшой эксперимент я думаю что и для меня и для вас это будет эксперимент потому что ну я думаю не каждому доводилось использовать в пищу в салат цветы этого прекрасного растения это растение называется нас турция совершенно недавно открыла его в своей жизни я случайно Купила семена в магазине, высеяла их, потом пересадила в кашпо, они начали красиво цвести, и кто-то из моих подписчиков написал мне о том, что эти цветы и вообще то, что здесь я вижу, стебли, листики, цветочки, бутоны, все это можно употреблять в пищу, и это очень вкусно. И честно признаюсь, после этого комментария, сразу спасибо вам огромное, а кто написал этот комментарий, извините, к сожалению, не помню. Я как козочка подбежала к своим цветам и начала пробовать все. Я перепробовала, вот все, что мои глаза видели, то и ела. И для меня с каждым разом было открытие, что это очень-очень вкусно. Светлка имел свой вкус. Мне он на вкус показался таким сладковатым, островатым. Листочки острые, стебли еще острее. Вот мне кажется, это идеальное растение подойдет для тех, кто в блюдах ищет что-то необычное. Бутоны тоже по-своему вкусные. Я уже когда начала изучать рецепты, то на самом деле... Рецептов безграничное множество, а именно это в первую очередь ваша фантазия. Применяют куда угодно, во что угодно, делают соусы всевозможные, маринуют, консервируют листочки, просто засаливают, просто добавляют там в качестве закусок. Делают из этого цветка приправа, она называется цветная приправа, по-моему, если я не ошибаюсь. Я вычитала, что в Европе в ресторанах очень активно используют этот цветок. У нас, наверное, не настолько активно, но думаю, что в ресторанах он применяется, но вообще на самом деле об этом цветке можно говорить очень и очень много. Я, наверное, сейчас начну готовить вместе с вами, но ну и параллельно буду вам рассказывать. Это то, что я о нем узнала, и хочу теперь, чтобы вы о нем узнали. В следующем году я буду однозначно высаживать его и в достаточно большем количестве, потому что он и растет, он достаточно неприхотлив. Для меня раньше была петуня неприхотливая и очень красивая, которая цветет все время. Но цветок у нас Турция. Никак не уступает питунью, очень красивые листочки, цветет она все время в течение лета, радует глаз, не только глаз, но еще и вкусовые наши пристрастия. Итак, что я сейчас делаю Для начала, да, кстати, ингредиенты я взяла на свое усмотрение, вы можете экспериментировать, если у кого-то в саду растет этот цветок и вы еще об этом не знали, что его можно в пищу добавлять то экспериментируйте, как ваша душа пожелает. Я взяла для себя немного зеленого горошка свежего, авокадо, 2 помидора, салат. Я его уже вымыла, сейчас немножечко стечет водичка. Я взяла у меня блаку, кукуруза, также лимонный сок на у меня в бутылке и оливковое масло для того, чтобы заправить это все. Для начала мне придется сейчас срезать цветочки. Цветы буду срезать безжалостно, потому что они очень вкусные. И несмотря на то, что у меня эта кашпу стоит под навесом, цветок достаточно чистый, я все же решила набрать водичку и немножко замочить цветы, потому что бывает какая-то там пыль вдруг, чтобы пыль осела. Вот такие вот цветочки. Они, кстати, очень вкусно, приятно сладким пахнут. И вот цветок мне понравился больше всего, потому что в цветке есть какая-то такая сладость необычная, сладость с перцем. вот Сочетание необыкновенно вкусное. Так, посрезаю цветы, и также я буду использовать листочки. Листочки мне тоже очень понравились. Уже на следующий день, я уверена, завтра распускаются новые, потому что много здесь бутонов завязалось. Сейчас солнечные дни, и я их обильно поливаю, поэтому смело срезаю. Я еще провела эксперимент. Я Сереже сказала, закрою глаза и дала ему этот цветок поживать. Он жевал, он долго, во-первых, сначала боялся открывать, закрывать глаза и открывать рот, думал что что-то я хочу нехорошее положить ему в рот. А в итоге он доверился. И когда начал жевать, я понимаю, что одно дело, когда ты видишь, что ты берешь и жуешь, а другое дело, когда закрытыми глазами. Закрытыми глазами совершенно другой полет фантазии начинается. И он когда жевал, он глаза закатил, и я понимаю, что это вкусно, это необычно, и толком не может описать это ощущение свое. Но по итогу сказал, круто, мне понравилось. Давайте вот этот крупненький цветочек, листочки. Еще этот цветок обладает большим содержанием витамина С. Так, друзья, смотрите, вот положила я в воду. Сейчас немножечко цветочки полежат, пыль вся уйдет. Так, это мы отставим в сторону. Так как семья большая, я решила готовить этот салат на вот таком большом блюде. Прямо сюда все буду бросать. И сначала я буду рвать наш салатик. Резать я его не люблю, но, в принципе, его резать и не нужно. Быстрее и удобнее вот так нарвать. Я, кстати, по салату этому заметила, что весенний салат он горчит, а осенний салат горечи нет совсем. Я так в прошлом году определение такое сделала, и мне кто-то подтвердил, когда я приобретала его на рынке. Так, сейчас, чтобы быстрее было, да. Все это вот так сложу. Угу. Да, кстати, что еще хотела вам сказать, интересно. Когда дети увидели, что я жую эти цветы, они говорят, мама, это что, вкусно? Я говорю, попробуйте. Я утром просыпаюсь на следующий день. Я планировала приготовить этот салат намного раньше для вас. И понимаю, что мои цветы все съедены. съедены моими детьми. Они распробовали. Они сказали, мама, это очень вкусно. И мне пришлось где-то ну, несколько дней ждать, когда пораспускаются новые цветочки. Так, я хаотично разбросала по тарелке. Теперь мне нужно очистить авокадо еще авокадо авокадо мягкий хороший Сережа купил не нужно его ложить вместе с бананами чтобы он дозревал Нарезаем авокадо на кубики. Так, пока я буду резать авокадо, я вам еще параллельно зачитаю о преимуществах. Потому что все, что могла, запомнила. Но здесь, по-моему, можно бесконечно говорить об этом цветке, его свойствах. Так, Включая настурцию в рацион, можно улучшить состав крови. Также можно повысить иммунитет, укрепить сердечно-сосудистую систему, нейтрализовать патогенную флору и прогрессию болезнетворных микробов. Во как! Это, я думаю, наверное, за счет какой-то кислоты, потому что где-то чуть выше читала, что цветок растения имеет спектр полезных кислот. Сейчас, если я найду, зачитаю. Также усиливает венозное кровообращение, помогает устранить воспаление лимфатических узлов. Так, это я не так буду делать, я буду посыпать, чтобы это все было равномерно, вот таким образом. Так. Угу. Так, Следующая у нас помидор. Сейчас я уберу попку помидоры. И вырастить его можно у себя на подоконнике. Очень легко и быстро всходят семена. У меня практически из всех семян, вот, по-моему, их там было штук 15, у меня практически все их зашли. Так, теперь отправляем помидорчик. Тоже я рассыпаю вот так по тарелочке, чтобы это красиво смотрелось. Творчество художника так, Немножко кукурузки Хотя кукурузки, наверное, я не немножко, а побольше положу Дети любят ее Сейчас мне Сережа принесет сыр Пока он мне несет сыр, я сделаю соус Это будет лимонный сок С оливковым маслом этим я буду заправлять я думаю, что очень вкусно будет, если сюда еще посыпать орешки разные всевозможные, которые только есть, там, кейши, допустим, кеду. ведь такой салат, это как писать картину, когда ты художник, ты хозяин этого процесса, и ты делаешь все, что угодно. Мне кажется, что все равно, какой бы ты ингредиент в этот салат не добавила, что все равно королевой этого блюда будет сам цветок настурция. Так, У меня есть сыр. Он такими пластиночками сделан. Я сейчас как-то хочу его красиво нарезать. Да, я вот так сейчас сверну в трубочку и нарежу его на из косочек. что так будет... Вилка. Оригинально, да, спасибо. Это самое главное. Потому что мы будем дегустировать, пробовать. Я думаю, что первым мы Сережа попробуем, ну, а потом позовем своих птенчиков, которые налетят и все это съедят очень быстро. Мы, кстати, только что пришли с футбола, дети голодные, они съели по мороженому, отправили нас сразу с папой после тренировки за мороженым, потому что сейчас очень жарко и мы, когда начинается тренировка, они уже после пяти минут бега, я смотрю, они уже становятся такими красными, красными, нам-то родителям хорошо, мы сидим в тенечке, а дети бегают и должны еще следить за мячом, забивать голы, слушать внимательно тренера. Сыр у меня гауда, это привозили Сережины родители, польский сыр. Кто-то им привозит польскую продукцию, и они покупают, им очень нравится. Так, и плюс, и плюс, и плюс. Так, я немножечко, немножечко посолю. Добавляю зеленый горошек. Это горошек уже с нашего сада. Теперь пришло время для самого главного нашего героя. Так, ну и теперь наша королева. нельзя еще нет так, вот ну. она не дает поесть в принципе салат почти готов но я еще решила один такой небольшой штрих мне очень хочется сорвать бутончик и бросить еще сюда несколько бутончиков сейчас я это и сделаю а бутончики не раскрыты так, так. Ну, а теперь, друзья, все готово, и хочется одним взглядом, одним махом все это быстренько съесть. Сережа мне принес вилочку, я буду первой дегустировать вместе с ним, пока дети смотрят мультик, а потом позову их. Иди ко мне. Простите, я не в шортах. Так, сейчас, сейчас, подожди, я тебе хочу... Давай, цветочку. цветочком. Uh -huh. Давай. Uh -huh. Угу. Ну вот если не смотреть, вообще не понятно, что цветы кушаешь. Ну, то есть просто. Теперь давай с листочком. Это его же, да? Да, uh -huh. листочек. Другой вкус. У нас три, да. Uh -huh. Давай. Угу. Uh -huh. Немножко uh -huh. другой, да. А если порезать салат... Ой, прикольный вкус. Да, а вот эти веточки или как их там, стебелечки угу. вот Да, тут, тут острота больше. Угу. Они прям, они очень острые. Если ну, кто-то при... любит... Дети, дети не будут, не надо, да. Попробуй. Вкусно реально. Да, ну детям будут остро. Детям, наверное. да. Угу. Кто любит Причем пасты, остро, после вкуса такое. Сразу... Угу. Ну, после вкуса, такое нормально, да, закусить. Угу. Вот и стебелечка. Пустяшка, да? Угу. М -м -м. В общем, кто за ЗОЖ? И ПП? Ой, это тут и ЗОЖ, и, ПП, и, и и просто эстетически. Все это очень и красиво. И все без глютамата. Да, еще девчонки, Батюшки. у кого стоит вопрос о похудении, тоже способствует похудению, поэтому... Покупаем семена, высаживаем на подоконнике и готовим для себя любимых такую вкусную красоту. Всем пока-пока, спасибо, что были с нами, пишите свои комментарии, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на этот канал, нажимайте на колокольчик. Всего вам хорошего, до скорой встречи, всем пока-пока. Марк уже отложил вилку и кушает руками Он говорит о том, что это очень вкусно